Imperial Tent. Представляем арочный шатер Арх Гекса. Форма шатра в основании шестиугольник. Данный вид конструкции доступен в трех вариантах исполнения на 6, 8 и 10 арке. Металлокаркас выполнен в виде трех стержневых ферм и покрыт антикоррозионной защитой. Доступна индивидуальная порошковая окраска РАУ. Ферма может быть усилена диагональными связями для дополнительной жесткости конструкции. Используем архитектурную ПВХ-ткань ведущих мировых производителей. Ткань устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур и атмосферных осадков. Предлагаем более 20 вариантов боковых стен. Полумесяц, стена раздвижная, сплошная, стена оборудованная дверью, роль рольставни и витражи. Дополнительно обеспечим системой обогрева и кондиционирования. Производственная компания Алексея Маслова Imperial Ten 8495 150 40 34